Эта конференция, в частности, она позволяет развиваться и двигаться вперед. То, что касается моей специализации, специализации тех людей, которых вы видите сейчас вокруг, жизненно важно не останавливаться. И это именно то, что мы можем реализовать, участвуя в таких конференциях, как это. Одновременно с тем, конференция в Нью-Йорке это глобальный симпозиум компании Nobel Kerr. Наверное, без преувеличения могу назвать величайшим событием 2010 года, потому что именно здесь подводятся итоги того, что мы делали до сегодняшнего дня. Именно здесь анонсируется то, с чем мы будем работать завтра, и именно здесь ведущие клиницисты и ведущие специалисты в области хирургии и протезирования на имплантантах делятся своим опытом, а это поистине бесценно.